Привет, мой милый друг, как же все мы с вами любим сказки, особенно про котиков. В них мы выходим за пределы нашего привычного мира и окунаемся в страну, полную чудес. И сегодня у нас как раз такая сказка, в которой я захотел немного пофантазировать и проводить вас в мир, где наши любимые котики спасают Землю. И к тому же она будет состоять из нескольких частей. Ну а перед тем как начать, я бы хотел попросить вас сделать пару простых вещей подписаться на канал поставить лайк этому ролику и поделиться им с другом который тоже безумно любит котиков ну а мы начинаем все началось с незапамятных времен когда люди только приютили котиков в своих домах, и не было тогда еще ни интернета, ни тиктока. И жили кошки в радости и веселье. Но однажды один темный волшебник сшил мягкую игрушку для котиков и заложил в нее темную магию, которая заставляла играть в эту игрушку постоянно что киса словно загипнотизированная не могла оторваться от нее и даже забывала полокать молочка или сладко поспать в мягкой постельке. Поначалу никто не придавал этому никакого значения, ведь сидит котик играет с ней и никто его не трогает. Но со временем все начали замечать чересчур сильную привязанность питомцев к этой забаве. А когда игрушку хотели забрать у кошечки, то у нее сразу же начиналась истерика, она начинала сходить с ума, не давала никому ночью спать, кричала и царапала все стены в доме до тех пор, пока не получит или не найдет свою прелесть. Вскоре уже все вокруг знали о страшном заклятии этой игрушки и некоторые даже пытались избавиться от нее, но все попытки проваливались из-за защитной магии, которая не давала даже немножечко навредить игрушке. Вскоре началось настоящее противостояние между теми, кто хотел заполучить зачарованную безделушку, и теми, кто хотел ее уничтожить. В ходе противостояния она вдруг была потеряна, а те, кто в нее когда-то играл, вожделенно пытались ее найти, используя для этого все усилия. Но прошло достаточно много времени, и вскоре все забыли про эту магическую игрушку. К дому подбегает кот Барсик. Он сделал все важные дела на улице. Сделал несколько прыгскоков, полежал на мягеньком сене в сарае, поболтал с соседскими котами о колбасках и сосисках, покрутился на травке и довольный идет к двери дома. И как только он переступил порог, он услышал. «Барсик! Барсик!» Это был Мурзик, соседский кот и к тому же еще и давний друг Барсика. «Что тебе, Мурзик? Ты любишь рыбку? Обожаю!» Здесь недалеко возле речки один рыбак рыбачит. Если к нему подойти и попросить немножечко рыбки, то он даст. Пойдешь со мной? Ты еще спрашиваешь? Конечно, пойду. Они направились в сторону речки и уже вскоре подошли к тому месту, где сидел рыбак. А что, нам вот так просто можно подойти к этому рыбаку, и он даст рыбку? Да, только надо подождать, когда у него вон та красная штучка на воде сделает пуньк-пуньк, и после этого обычно он достает рыбоньку из воды. И вдруг рыбак пристал... Прищурился и пристально начал смотреть на свой поплавок, который начал немного тонуть, а потом и вовсе отплывать в сторону. И после этого парень как дернет удочку, что аж та согнется у него в руках, леска натянется, а поплавок так и остался в воде, будто что-то его там держит. Блин, только не это! Опять зацеп! Ведь знал, что там одни коряги под водой. Рассерженно сказал рыбак. Что такое зацеп, Мурзик? Я не знаю. Это, наверное, когда зацепил очень большую рыбку, и она не хочет выходить из воды. Да нет, сказал рыбак. Зацеп – это когда зацепился за что-то крепкое под водой, и, видимо, придется рвать леску. Как жаль, но твой ответ мне нравился больше, Мурзик. Спасибо большое. Рыбак отходил от воды с улочкой в руках и все больше натягивал леску в надежде, что сможет все-таки освободиться от зацепа. Леска натягивалась все больше и больше, как вдруг она отпружинилась и из воды вылетает поплавок вместе с какой-то грязной штучкой, которая приземлилась прямо возле Барсика. Барсик посмотрел на эту штуку, а Мурзик сказал, «Кажется, это все-таки не рыбка. дя как жалко», сказал Барсик и начал присматриваться, что это за штучка такая. Он взял ее в лапки. Немного почистил от грязи и начал пристально смотреть на эту непонятную штуку. «Она похожа на какую-то игрушку вроде бы. Эх, как жаль, что это не рыбонька». «Да, возможно и жаль. А возможно это даже и лучше, чем рыбонька». Тихо произнес Барсик. «Ладно, пора сворачиваться. Вот держите немного рыб. Зря пришли что ли?» Сказал рыбак и бросил пару рыбок возле котиков. Мурзик сразу принялся кушать их, а Барсик так и сидел и не мог оторвать взгляда от этой игрушки. «Ты чего не ешь? Ты же говорил, что обожаешь рыбку!» «Да, обожаю, но эту штучку я возьму с собой», — сказал Барсик и тоже принялся трапезничать уловом рыбака. Когда коты шли обратно, Барсик не мог перестать любоваться этой игрушкой. Ты что-то молчаливый стал? Расстроился, что мало рыбок, что ли? Нет. Может, у тебя что-то болит? Рыбка не свежая была? Хотя вроде свежая. Нет. Может, ты что-то забыл вспомнить? У меня так бывало, когда я не мог вспомнить, зачем начал лезть на дерево. Нет. А почему ты тогда молчишь? Нет. Что, нет? Ой, я что-то сильно задумался. А, ну так у меня тоже бывало. Я помню один раз так сильно задумался, что аж у меня из-под носа наглые котята сотащили мою сосиску, представляешь? Ага. Сказал Барсик и все смотрел на эту штучку у него в лапке. «Ну вот мы и дошли до дома. Ладно, пока. Завтра, как обычно, идем вместе прикскокать». Сказал Мурзик, на что Барсик зашел в свой дом и даже ничего не ответил ему. «Странный какой-то сегодня Барсик». Дома же Барсик сразу направился в свой любимый уголок и полностью очистил найденную игрушку от грязи после чего положил ее на пол рядом с собой. Он завороженно смотрел и не мог оторвать взгляда от этой игрушки. Она была словно совсем новая, что котику очень нравилось. Все формы в ней были такими идеальными, словно ее создали боги, а каждая нитка на ней так гармонировала с общим видом. Барсик словно почувствовал себя маленьким котенком. Он как начал ее катать по полу, валять игрушку и так и сяк, крутился вокруг нее, бегал за ней, отшвыривал ее в сторону и приносил обратно, грыз ее и царапал. Но та не царапалась, что еще больше нравилось котику. Он следил за ней из-за угла, а потом как выпрыгнет и снова швырять ее туда-сюда. И что самое главное, ему не надоедало это все. Но вдруг Барсик услышал. «Барсик! Барсик!» «Это Мурзик! Видимо, забыл что-то и вернулся к нему. Котик взял игрушку и спрятал ее под шкаф, после чего пошел к Мурзику». «Что-то забыл? Нет, тебя чего целый день не видно? В смысле не видно? Вот он, весь я. Стою перед тобой. Мы договорились вчера с тобой, что сегодня прыгскоком будем заниматься». Нет, ты что-то путаешь. Мы с тобой договаривались об этом совсем недавно. Что? Да, мы с тобой вообще только с рыбалки пришли. Ты чего? Барсик, это ты чего? Мы вчера ходили на рыбалку. Барсик ошикнул от удивления. Не шути со мной, так, Мурзик. Я ведь все прекрасно помню. Я тоже помню. Мы с тобой попрощались, вернее, я попрощался, и разошлись по домам. А сегодня я целый день тебя ждал на лужайке попрыг-скокать. А ты все не приходил и не приходил. «Чего ты меня обманываешь? Мы договаривались об этом сегодня! Последний раз говорю, хватит шутить надо мной так!» «Барсик, по-моему, это уже не смешно!» «Все, хватит! Еще друг называется!» Вскрикнул Барсик и вернулся домой, захлопнув дверь прямо перед Мурдикиной мордашкой. Разгневанный кот ходил от одного угла дома к другому. «Еще другом себя считаю! Один раз сказал «хватит!», второй раз сказал «а он все на своем!» «Никогда не думал, что лучший друг будет так издеваться надо мной. Я же не какой-то там глупый котенок!» Вдруг Барсик остановился посередине комнаты и посмотрел в сторону шкафа. Котик снова, словно закипнотизированный, подошел к шкафу и заглянул под него. Игрушка лежавшая там была будто живая, и Барсик каким-то образом это чувствовал. Он вытащил ее оттуда и просто сидя рядом смотрел на нее, пока он снова не почувствовал, что некая бодрость и какая-то сила наполняет его изнутри. И котик как начал снова ее швырять и беситься, прыгая, бегая, топая, словно маленькая лошадка. Игрушка казалась гораздо ярче всего остального вокруг, и Барсик не мог оторвать от нее свои огромные глаза. Ничего кроме игрушки он больше не замечал. Это стало для него будто целью всей жизни – поймать ее, немножечко погрызть, отшвырнуть в сторону и снова ловить. И так по кругу, пока вдруг он снова не услышал. Барсик! Барсик! И у котика закружилась голова, его вдруг резко настигла чудовищная слабость, и он упал на пол. «Барсик, что с тобой?» Барсик открыл глаза. Перед ним сидел Мурзик и жалостливо смотрел на него. «Ну как ты? Что-то спать сильно хочется. Ты вообще видел себя? Ты так сильно похудел? Ты ел за эти два дня?» Какие еще два дня? Но мы после того, как поругались с тобой, два дня не виделись. Что? Ну а на этом первая часть сказки подошла к концу. Как вам история, друзья? Как по мне, то получается довольно захватывающе. А если тебе тоже понравилось, то поставь палец вверх этому ролику и оставь комментарий, если ждешь продолжения. А чтобы ее не пропустить, не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик. Таким образом ты первый посмотришь продолжение, ну а дальше будет только интересней. Хочу выразить огромную благодарность тем, тем, кто проявляет активность на моем канале, особенно Влада Кандаурова. Именно для таких зрителей я стараюсь и делаю новые захватывающие истории. Кстати, у меня появилась группа ВКонтакте, где я буду также выкладывать сказки из YouTube и немного рассказывать о том, как они писались. К тому же там скоро будет розыгрыш, поэтому подписывайся на группу ВКонтакте в Мире Сказок, чтобы не пропустить его. Прощание сказочное идёт, но надо бы уже прощаться. Надеюсь, я создал уют, в твоей душе мой милый